Ну что ж, добрый день, уважаемые гости, болельщики, участники, студенты, преподаватели, сотрудники Казанского федерального университета! Ну что, добро пожаловать в спортивный комплекс «Бустан». Сегодня мы станем с вами свидетелями розыгрыша первого в истории Казанского университета суперкубка по мини-футболу. Давайте этому поаплодируем! Ну что ж, и сегодня на этой площадке встретятся обладатель Кубка университета по мини-футболу 2016 года, победители чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов Российской Федерации 2017 года, сборная команда Института физики! Их соперниками сегодня будут чемпионы первенства КФУ 2016-2017 учебного года, обладатели Кубка Джома 2017 года, сборная команда Института управления экономикой и финансов. Ну что ж, и открывает наш матч сборная команда Казанского федерального университета по фитнес-аэробике. С показательным номером новое поколение. Руководители Маслова Лариса Петровна, Ячменева Екатерина Анатольевна, Мартиросян Гульвард Мхитаровна. Ваши аплодисменты! Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, большие поклонники футбола! Мы ведем прямую трансляцию из спорткомплекса «Бустан». Здесь сегодня выявится обладатель суперкубка Казанского федерального университета по мини-футболу. Пара комментаторов – Роман Полинсков и Александр Дегтяров – работают сегодня для вас, специально из этого спорткомплекса. Сейчас мы видим номер, который открыл сегодняшнее мероприятие – это… Сборная команда КФУ по фитнес рубрике показательный номер «Новое поколение». Их руководитель это Лариса Мудровна Маслова, Екатерина Анатольевна менева и Гульвар Хитаровна Мартиросян. Такой прекрасный номер открыл нашу сегодняшнюю трансляцию, друзья. Ну а теперь я хочу передать слово моему, сокомментатору Александру. Александр, доброе утро. А, привет, приветствую тебя также, дорогой зритель. Ну и перейдем, наверное, к тому, что у нас сегодня главное – у нас играют команды Института экономики, Управления экономики и финансов и Института физики, как, соответственно, обладатели Кубка ректора и чемпионата КФУ по мини-футболу. Соответственно, сегодня будет выявлена самая сильная сборная Казанского федерального университета по мини-футболу. Ну а сейчас давайте, друзья, мы перейдем к стартовым составам. Начинаем, конечно же, со сборной Института физики. И вот мы видим сейчас, друзья, стартовые составы команды. Так, с какой сборной мы начнем? Давай начнем, наверное, с Института управления экономики и финансов. Здесь сегодня первый номер. Ислам Идиатулин, вратарь. 17-й Антон Тимохин, капитан команды. Халиков Артур, номер 37. 55-й номер Влад Каплунов. Также пятый номер Сардор Пирназаров. Далее идет 23-й номер Загиров Рамиль. Далее очень знакомый мне Олег Батьков. Номер 97. Следующий, 19-й фуркат Кадиров. 77-й, очень удачный, наверное, у него номер, Рамиль Шеймуратов. Ну и последний в составе Ренат Ирозудинов, номер 22. Главный тренер команды – Руслан Юнусов. Сейчас команда появляются на поле, но появляется это сборная института физики. Самое время их объявить также. Да, ну а сейчас я вам скажу состав сборной института физики – Номер 17 Михаил Сесев, капитан команды. Номер 77 Владимир Гездатов. Номер 10 Айнас Харматулин. Номер 9 Ренат Мингалеев. Номер 12 Михаил Копы... Копытов. Номер 2 Вячеслав Явенко. Номер 22 Матведир Аромашкин. Номер 1 Владислав Ошмякон. Номер 23 Булат Шавигулин. Номер 33 Айдар Загрединов. Главный тренер команды это Алексей Степанов. А чем славится сборная института физики по мини-футболу? Это тем, что они, друзья, стали обладателями первого места чемпионата ССК Россия Ассоциации студенческих спортивных клубов России по мини-футболу. Чем мы их еще раз хотим поздравить, ребята, это достижение реально достойно именно Казанского федерального университета, достойно нашей команды, мы видели, как выбились именно там. А в Петербурге как раз а, в преддверии Кубка Конфедерации 2017 года стали обладателями первое место на АССК России. Ну раз мы заговорили про Кубок Конфедерации, предлагаю нам до начала матча с тобой немножко затронуть такую а, тему, как чемпионат мира по футболу. А, давай до чемпионата мира вернемся к тем, кто будет работать на этом матче. У нас... А... Встречу будут обслуживать судьи. Судья второй категории Владислав Зиеддинов, также судья третьей категории Виктор Морозкин, ну и судья-хронометрист, что естественно. Ну и перейдем, конечно же, к группам на чемпионате мира. Буквально недавно состоялась жеребьевка, где мы и узнали, что соперниками нашей сборной будут... А сборная команда Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Будем верить в нашу команду, ну и, конечно же, болеть за нее и всячески поддерживать. Также в группе «Б» команды расположились подобным образом. На первом месте Португалия, как команда из первой корзины, далее Испания, Марокко и Иран. Соответственно, наша сборная, сборная России, в случае выхода из группы попадает на кого-то из группы Б. Я могу предположить, что это либо испанцы, либо португальцы. Соответственно, следующая группа, группа С. Здесь французы, австралийцы, перуанцы и датчане. Ну и группа Д, Аргентина, Исландия, Хорватия и Нигерия. Что хотелось бы сказать по первому квартету, по группе А. Очень грустно осознавать то, что матч открытия будет э, проведен самыми слабыми командами по рейтингу FIFA, а именно... Сборная России и сборная Саудовской Аравии. Рейтинг был составлен на октябрь 2017 года. Но надеюсь, то, что наша группа все-таки будет интересно смотреться. В отличие от других, как, например, группа Е. E. Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия. Эту группу представляют. Группа Е Германия, Мексика, Швеция и Республика Корея. Я надеюсь, то, что шведы на этом турнире займут четвертое место в своей группе и не, за... и не наберут ни одного очка. Я очень на это надеюсь. В группе G – Бельгия, Панама, Тунис и Англия. И группа H – Польша, Сенегал, Колумбия и Япония. Центральный матч этой группы – Польша, Колумбия. будет, кстати, играться у нас здесь, в Казани. Но пока мы говорили о чемпионате мира по футболу, который уже скоро пройдет в нашей стране, мы видим то, что Петр Чех занимает место в воротах института физики. Да, вот так всегда играет вратарь сборной института физики. Его больше называют Петр Чех. Имена они по его имени. Ну что ж, мы готовы начинать. Первый тайм. Мяч разыгран. Сразу начинает сборная экономистов. Владеет мячом, пока не стремятся не сильно в атаку. Ну и потеря, невынужденная потеря. Мяч покидает пределы поля. Сейчас девяточка, девятый номер института физики. Это Ренат, Это Ренат, Ренат Мингалеев. Мингалеев. разводит мяч. Пока оборонительные действия приносят какой-то определенный успех э -э, экономистам, но, к сожалению, атаку развить так и не удалось. Начинаем заново теперь уже от своих. О левому флангу перевод сразу на правый фланг, через центр. Это была очень хорошая проникающая передача, но сейчас... Передача низом через центр. Сейчас, но, вы не успел, игрок сборной Института экономики, догнать этот мяч. Теперь физики отворот начинают. Петр Чех, низом, Вот сейчас действительно низом через, через центр. центр. По правому флангу. Здесь О! защитник на мяче. И, и гробо, с, первых, с первых минут у нас а, намечается определенный уровень жесткости в этой игре. Я надеюсь, что команды все-таки будут придерживаться а, дружественного стиля, но все-таки кубок не позволяет... А, так, такую роскошь. Команды всего все же сегодня будут биться. Да, я тебе могу сказать, Саша, то, что дружественный уровень здесь, ну, никак нельзя проследить. Потому что вспомним матч э, недельной давности, когда мы с тобой комментировали волейбол. Там тоже, э, ну, не было вот прям вот такого... Ну, она была, конечно, дружеская атмосфера, но никто не хотел давать победу. Здесь-то, тем более, никто победу не захочет отдать, потому что и матч идет за э, титул, можно сказать, самого главного чемпиона Казанского федерального университета. И мяч уже... А в очередной раз уходят в аут. Разыгрывать будут игроки института физики. Ренат Пенгалеев у мяча. Ну, проходит уже вторая половина игры. Пока еще мы не наблюдаем ударов по воротам. Но опасных перехватов и стыков вполне достаточно. И теперь снова фол. Судья с зорким своим взглядом следит за происходящим на поле. И, естественно, такой эпизод без внимания не оставляет. Разводит сейчас физики. На фланг мяч ушел. Должен быть перевод куда-нибудь центр поближе к воротам, чтобы уже атака, а, можно сказать, нарастала по полной программе. Потому что игра идет пока только в середине поля и а, у ворот сборной Института физики. Сам Институт физики, как вы видели, СССР России пока не собирается очень сильно так нападать на а, сборную Института экономики, управления и финансов. Но я могу сказать, что... Ой-ой-ой, первый гол! Вот, первый гол забивает. Номер 37, это Халиков Артур, он подкрался неожиданно и наказал соперника за неудачную передачу. Начинаем с гола, это уже третья минута. Отличное начало сегодняшнего матча. Но я хотел сказать буквально за несколько секунд до этого гола, что экономисты очень плотно действуют в обороне, как позиционно, и так и при отборе. Давай, атака со стороны физики, должен быть навес в штрафную площадь и надо обратно. И потери. Абсолютно ненужная потеря Сейчас снова с мячом будут экономисты. Ну, по первым минутам можно сказать, что у нас вырисовывается какое-то лидерство экономистов все-таки. Да, на самом деле лидерство экономистов чувствуется. И было видно, как они просто-напросто сели в штрафной зоне Соберник. института физики и просто не дали нормально выбить мяч. Уже в центр поля и там дали разыграть. Сейчас посмотрим, что получится из этой атаки. Аккуратненько. Институт управления экономикой и финансов. Сейчас немного, немного не хватает бочкова Олегу, чтобы добраться до мяча. Но а, теперь атака начинает своей физики. Очень неплохо. И снова-снова мяч, к сожалению, покатывается. Человек, которого скоро увидите на наших экране. Да, Денису, как никому другому, сегодня, естественно, хочется выйти на поле и погонять мячик с командами. Но он, к сожалению, выступает. Я, я, я думаю, ему, э, точнее, игры за сборной КФУ в Бресте хватило, на самом деле, когда они э, ездили в Белоруссию на спартакиаду э, союзных государств России и Беларуси. Месси, он самый настоящий на правом фланге. И снова, снова продавливают экономиста оборону не без фола. Но тем не менее игра определенно становится достаточно жесткой. Несмотря на лидерство по счету, экономисты продолжают давить и ищут, ищут эти оборонские ошибочки. Вратарь успевает сейчас к мячу, выбивает его, что очень не свойственно, конечно, для мини-футбола. Вратарь верхом далеко бросает мяч, но это все-таки действия вынужденные. Да, абсолютно верно. По регламенту, кстати, друзья, скажу: играем мы сегодня два тайма по 20 минут грязного времени. Ну, как в большом футболе после бога времени не останавливается. Если счет по игре будет равным, то будет биться серия пенальти, на что я, собственно, надеюсь, потому что очень хотел бы посмотреть на серии пенальти. На гале должен был бить нормально. Сейчас 55-й номер, оборонец э, блокирует, это был Каплунов Владислав, он заблокировал удар, спас собственные ворота абсолютно точно Начинается новая атака экономистов Какая-то есть заготовочка у них определенная Все-таки у физиков наблюдается в обороне некий э, сумбур, что ли, потому что... И сейчас вот может стать опасно Олег Батьков с мячом отдает на фланг, теперь снова назад ну, ищут, ищут эти неприкрытые соперникам зоны. Вот сейчас один в один обошел, и Ротарь очень неплохо сыграл. Браво, Петр Чех. Браво, Петер Чеху. Давай. Да, да, да. Но Рамиль Закиров, походу, хотел делать дубль. Но будем надеяться, сегодня не только он будет бить поворотом соперника, но и физики сподобятся на удар в створ. Пока еще у нас таких не наблюдалось. Были только удары заблокированы. Но институт физики продолжает нападение а, в сторону института управления экономикой и финансов. Мяч уходит в аут. Он остается у... Института физики. Посмотрим, как они смогут его разыграть. В принципе, нам-то сверху хорошо видно здесь, как можно перестроиться, но, к сожалению, ребята не особо сильно видят, как можно встать, чтобы мяч все-таки пришел туда, куда ты его отправляешь. Поэтому такие пробелы в обороне и, можно сказать, в зоне полузащиты мы и наблюдаем. Ну, сейчас... Конечно, вот надо быстро расставаться уже с этим мячом. По флангу сейчас было очень неплохо, но все-таки передержал Менгалеев мяч. Действительно передержал. Можно было оформить передачу как э, к воротам, так и назад. В принципе, оголить зону защиты соперника вполне было возможно. Но сейчас снова аут. Скорее всего, будет прямой удар. Нет, прямого удара не последовало. Снова мяч заблокирован. На этот раз э, угловой, будут разводить с угла. Угловой на этот раз. Посмотрим, получится ли с угла поля забить. Института физики не получилось. Но здесь должна пройти хорошая контратака, но на скорости, увы, не успевает за мячом. У нас сейчас буйствует, действительно буйствует тренер э, Института физики. Он, я думаю, считал свою команду явным фаворитом этой игры. Но не все складывается так, как ты хочешь. И у нас сейчас первый раз в игру вступает э, Ислам Идиатуллин. Ну так, чтобы меньше летел в створ ворот, и он его забирал, ну, я так, думаю, да, да. это, это все-таки первый. А первый, а так он уже, конечно, все это мячей дотрагнулся, удар по воротам, Олег Бочков забивает, 2-0, отлично. Ну, это была просто дыра в защите, поэтому здесь забивать было просто необходимо. Абсолютно точно сказано, Александр. Счет 2-0. Это преимущество уже отыграть будет намного сложнее, чем 1-0. Посмотрим, как поведут себя игроки сборной физики. Я надеюсь, что они не рассыпятся, потому что у нас еще впереди еще целый тайм есть. До конца этого тайма остается 12 минут. Да, вполне себе возможно выигрывать в этой игре и физикам. Осталось только забить как минимум трижды. Ну, мини-футбол позволяет... Или четырежды. Ну, а почему бы и нет? Можно и семь. Нам будет так только веселее. Абсолютно верно. Разыгрывают мяч игроки сборной управления экономики и финансов. Они не думают останавливаться, они думают пойти по полной программе по, по институту физики. Практически во все зоны ворот Петра Чеха обстрелят его по полной программе. Я в этом сто процентов уверен. Девяточку уже они, по-моему, забивали. Низом они забивали. Осталось только, по-моему, лонгшотникам бахнуть и нормально Сейчас фол а, Нарушается правило на Ринате Многолеве. Будет штрафной с достаточно опасной дистанции Я думаю, будет прямой удар по воротам. Заменки у нас происходят у физиков. Да, заменка не только у физиков, заменка еще у табло. Там почему-то показывается 0-1. Но посмотрим, удар. Нет, не удар, а разыгровка. Ну что это было? Что это было? Удар! Нет. К сожалению, в створ сейчас не попадает. Не попадает. Это Матвей Ромашкин был. Но мне он почему-то очень сильно напоминает Пола Сколза. Пожалуйста, в его позволение. Так я его и буду называть. Хорошо, называть так, как тебе удобно. У нас есть Виль Чех, у нас есть Полс Голс. И у нас есть мяч, который ушел за пределы поля. Так, у нас проход 10 минут и пауза. Сейчас команды смогут получить ценные указания от собственных тренеров. Думаю, физики будут сейчас получать я, по полной я, программе. Физики от ä, Алексея Степанова получат самые ценные наставления по поводу этого матча. По ходу этого матча. Знаешь, хотелось бы послушать, что он там говорит. Честно говоря, не очень хочется выслушивать это. Я думаю, у меня польется кровь из ушей, и мне станет очень сильно больно. Морально. Хорошо. Ну что ж, ждем мы, пока тайм-аут закончится. Ну что, в принципе, можно сказать, по первой части сегодняшнего матча, Саша. Саша. Что ты можешь сказать по вот этому 10-минутному отрезку сегодня? Ну, я ожидал большего, конечно, больше плотности в обороне от физиков. Мне казалось, что эта сборная более опытная, но, как показывает практика и игра, экономисты находят определенные слабые зоны в защитных порядках соперника. Я думаю, физики будут вылезать за счет атаки и будут действовать по системе бразильцев. Забивайте нам столько, сколько сможете. А мы вам столько, сколько захотим. Ну сейчас снова экономисты. Очень неудачный пас. И будет аут. Пол Сколл с мячом. Просилась, абсолютно просилась. Передача назад на второго номера. Вячеслава и Авенко. И сейчас зрители подхватывают. Очнулись, они начали подгонять свою команду, но институт физики почему-то молчит. Я слышу то, что «Э эконом, э эконом. Походу, эконом докажет то, что ну, свое звание эконом-чемпион. Посмотрим, как это будет. Но у меня все-таки плотное э, впечатление, что физики смогут дать небольшой бой. Хотя бы э, с разницей в два мяча этот... Эту игру закончить, то есть не дать сопернику побеждать 2-0, 4-0, 5-0, 7-0. Они свое еще сегодня обязательно должны сказать. Сухой игры нам сегодня абсолютно не надо. Нам ну... нужна красивая и достаточно жесткая борьба. Это будет намного интереснее. Контратака сейчас в исполнении института физики. 3 в два, но, к сожалению, промедлил. Удар по ногам, а надо было по мячу. Промедлил, конечно, сейчас а, в своих контратакующих действиях футболист. Снова удар заблокирован. Еще удар. Но это было прямо в руки вратаря, поэтому не стоило переживать. Хотя, в целом, это был первый э, удар в створ, акцентированный, который можно назвать опасным в исполнении Института физики. А да, исполнял его Вячеслав Авенко. Так что, возьмем на заметку, это Колодин Института физики. Пушка у него реально страшная была. Практически от центра поля зарядил так, но, слава богу, что вратарь э, сумел э... правильно расположиться и забрать мяч. И снова-снова блокирует его удар. На этот раз это был номер 23. Булат. Нет, это был Рамиль Загиров, прошу прощения. Он заблокировал удар, не дал сопернику попасть в створ ворот. Угловой. Посмотрим, как они будут его разыгрывать. Просто ложатся там уже игроки. Удачное оборонительное действие. Снова угловой либо аут. Вблизи этой зоны. Я думаю, то что да, угловой сейчас будут разыгрывать. Еще, Еще раз. раз угловой. Как говорил а, маэстро Уткин, как было у нас в детстве три корнера пенальти. Да. Но вот ну, три корнера у нас хорошо, четвертая, слава богу, не будет. Физикам надо сейчас, по-моему, разрядить больше игру. Перехватить инициативу в свою. Я думаю, что физики уже перехватили инициативу, они владеют мячом чуточку больше, но пока не знают, ну, пока что мяч делать. Мяч экономы, и они опять начинают разыгрывать от фланга к флангу. Они просто пытаются перебежать его соперника и, и тем самым выйти уже а, в центр штрафной площади и хорошенько пробить по мячу, да так, чтобы был очередной гол. Хорошо играет в подкате. И здесь должна пройти очень хорошая контратака. ай яй яй яй яй яй вот, вот. Считанных сантиметров не хватило Ренату Мингалееву, чтобы замкнуть эту шикарнейшую передачу. Такой, хороший прострел был, такой хороший прострел, но жалко то, что они не доработали его до конца. Вот ударь ты, -то, точнее, чуть-чуть попозже, когда Мингалеев уже ложился на паркет, и тогда был бы счет у нас 2-1. Я думаю, что если бы он э, делал передачу чуть, чуть позже, защитник смог бы ее уже накрыть, потому что тут уже не хватило все-таки скорости немного Ренату. Но посмотрим. Снова атака института физики. Снова они, по-моему, с мячом. Да, сейчас с Линией поля разыграли мяч. Пол Сколс. Неудачная передача. И снова экономисты будут пытаться разрушить оборонительные ряды соперника. Очень низко опустились сборники управленцы и пришлось выбивать мяч далеко, чтобы не привести гол в свои ворота. Как это случилось на первых минутах, когда мяч ворота физиков забивал Артур Халиков? Физиков или Фиксиков, как их сейчас принято уже называть, благодаря их титульному спонсору, который мы видим на их футболках. Сейчас Батьков Олег очень неудачно выбивает мяч, но вместе с тем атаку соперника останавливает. Посмотрим, как у них получится разыграть этот мяч. Аккуратненько пытаются. Менгалеева, но увы. Удар снова заблокирован. Защитник, и там было без вариантов, но слава богу, на их щиту сейчас будет очередной угловой. Не поняли друг друга. Игроки сборной физики. И мяч в итоге на стороне Института управления экономики и финансов. Долго почему-то возится с мячом. Теперь э, Антон Тимохин начинает атаку. Передает на Олега Батькова. Дальше на фланг. Снова перевод. Ну, здесь уже защитник действует. Уверенно. Это был снова Вячеслав Явенко. Как мы его с тобой назвали, пушка страшная. Пушка страшная сейчас, сейчас будет удар. Не будет удар. Это фол. Но это ведь фол. Фольфон, это играет, это тоже надо. Да, судья показывал мол, играйте дальше. Мяч у вас. Это был отличный подкат и шикарно сохранен мяч. Начинают физики. Хорошая атака была со стороны Института управления экономикой и финансов, и они не собираются действительно останавливаться на этом. Они будут и дальше претендовать своего соперника, они будут дальше, можно сказать, пополнить, топить Институт физики. Снова в игре был Денис Давыдов. Все-таки очень сильно хочется ему, я думаю, выйти на паркет. Какой он сегодня футбольно настроенный. Да, мы все сегодня футбольно настроены. Я, я бы и сам с удовольствием бы вышел бы на паркет и поиграл бы сегодня в футбол. Должен был последовать удар, но капитан команды сборной экономики и финансов справляется с этим натиском и а, выкидывает мяч куда подальше от своих ворот. Очередная атака пошла со стороны сборной физики. Им сейчас главное очень грамотно разыграть эту атаку. Снова не знают, что делать физики И фол. Сейчас абсолютно очевидный фол. Я бы даже за такое наказывал футболиста, честно говоря. Потому что фол был абсолютно умышленный мяч. Уже э, улетел куда-то далеко. И просто была подставлена нога, дабы остановить соперника. Ну да, но ну ты видишь то, что... Понтуса Вермлума здесь нет, и желтой красной карточки сдавать некому. Посмотрим, может, гол со штрафного сейчас прилетит в ворота сборной Канады. И Овенко бьет и попадает в стенку в капитана команды соперника Антона Тимохина. Угловой будет снова разыгран, теперь уже с дальнего для нас фланга. Разы... Ну, такая разыгровочка. Большое спасибо Институту экономики за то, что теперь мяч можно разыграть как-то по-другому. Придумать какие-то еще варианты, придумать еще какие-то действия. И мы продолжаем это делать. Мы продолжаем, наблюдать за тем, как э, Институт физики пытается разыграть мяч из аута. Я думаю, что они пытаются что-то сделать за счет вот этих вот стандартных положений. Но вот сейчас отличная позиция для удара. Ногу только можно было поставить немножко пожестче и в створ ворот попасть. Это был Матвей Ромашки, номер 22 сборной Института физики. Ни, ни, что, нельзя назвать это хорошим ударом. Это, можно сказать, пристрелка была. Но вот Институт экономики продолжает доминировать на этой площадке сегодня. Очень часто проходят вот эти разрезающие двух или трех защитников передачи. Но вот сейчас можно создать опасность, если не передержать мяч. Да. Как вот в этом случае. Снова угловой. Не думаю, что здесь произойдет что-то особо интересное. А у нас объявили последнюю минуту первого тайма. И мяч уходит далеко и надолго от игроков сборной физики, потому что мяч переходит игрокам сборной Института управления экономики и финансов. Я не знаю, что за сборной института физики, почему они так играют, почему они проигрывают 2-0. Но пока, пока физики абсолютно не могут найти свою игру. Мы все прекрасно знаем, что могут э, делать футболисты физического института, института физики. Но, к сожалению, сегодня в первом, по крайней мере, тайме у них это не удается. А вот и зрители подключились. Они подгоняют свою команду вперед, а именно эконом. Может, и за зрителей у института физики играть не ладится. Как думаешь? А, да я не думаю, что они сильно привязаны к, к, к зрительским каким-то симпатиям. Но Первый тайм завершен, И сейчас у нас будет, а, скорее всего, интервью с кем-то из футболистов обеих команд. Еще раз. Саша, Давай да! подведем итоги первого тайма. 2-0. Голы на счету у Олега Батькова и Артура Каликова. Да, Большое спасибо. Ну что ж, у нас сейчас в перерыве интервью. Ребят, пока готовятся, они готовы. Ну что ж, сейчас мы передам слово нашему корреспонденту Денису Давыдову. У него там стоят, насколько я вижу, Ренат Мангалеев и а, главный тренер сборной эконома а, Руслан Юнусов. Посмотрим, а, с кем да, он. Да, на меня. Терапию. Сейчас к нам подошел главный тренер Института экономики. И чтобы его только не задерживать, мы зададим, зададим ему буквально один вопрос. Руслан, скажи, пожалуйста. Я изменил исходя из счета. Наставления были идти в прессинг. После того, как мы повели в счете, мы играем спокойно в свой футбол. Никуда не торопимся, спокойно держим мяч. И будет ли какие-то изменения во втором тайме? Может быть, вы будете играть глубоко от обороны? Может быть, вы в прессинг? Что вы можете сказать именно сейчас перерыве по этому поводу? Если они начнут играть в большинстве, то есть выпустят пятого, то мы будем их прессинговать. Если нет, то будем сидеть в обороне. Все, спасибо. Удачи вам во втором тайме. Как быстрый гол на вашу игру? аплодируем наши Расскажи, пожалуйста, как повлиял быстрый гол на вашу игру? Конечно, быстрый гол очень сильно повлиял на нашу игру. Мы хотели от обороны играть и контратак забивает. Но так как мы пропустили первыми, теперь надо нам самим атаковать и отыгрываться. И поэтому у нас игра чуть, -чуть не ладится, Мы сейчас приняли даст отравление, и второй тайм мы будем настроены с еще один побеждать сегодня. Да, было видно, что уже в концовке первого тайма вы прибавили. Еще такой вопрос. Видно, что институт экономики меняются регулярно, и они меняются полностью четверками. У вас же замена происходит очень редко, вы меняете буквально только одного-двух игроков. Не чувствуете ли усталость уже в концовке первого тайма? Ну, усталость она, конечно, есть. Институт экономики очень молодая, быстрая команда. Но мы за счет опыта пытаемся играть. Наша команда не такая большая комбинация пасных. Приходится играть в одного-двух менять. Но мы, думаю, стараемся. Все-таки у нас большой опыт. И постараемся начать все-таки. У нас есть дух, его покажем. Спасибо, Радон. Спасибо, удачи Интервью у нас Пожалуйста, отзвучали, и, и также отзвучало отзвучал, э, отзвучал отгремел, можно сказать, номер от студии аэробики Казанского федерального университета. Мы продолжаем нашу прямую ну, трансляцию. Что, что ли, Первый тайм подошел к концу. сборный института управления экономикой и финансов ведет со счетом 2-0. Игра пока идет в одну калитку. И институту физики необходимо срочно что-то менять в своей игре. Нужно срочно как-то решать проблемы в обороне, потому что вот а, ну, такой футбол или такой хоккей, как говорил известный комментатор 70-е год, такой хоккей нам не нужен. Мы также говорим, что такой футбол, друзья, нам не нужен. Нам не нужен сегодня футбол, который будет проходить в одну калетку, Нам нужен красивый футбол, но это лично наше мнение. Посмотрим, как... А, в целом сложится второй тайм. Институт физики, институт эконом управления экономикой и финансов уже готов а, начать второй тайм. Институт физики пока еще не особо готов. Ну, вот мы видим то, что они вы, выходят. На... Да, выносят Петра Чеха на поле, говорят, братан, не переживай. Мы сможем с тобой эту игру доиграть до конца. И ее. Почему да. бы и нет? Мяч у Института физики, разыграет. Какая-то сумбурная, знаешь, игра у них получается. Ну, знаешь, по интервью, по истечении первого тайма стало понятно, что... Ой-ой-ой, сейчас, сейчас был плотный удар в исполнении полусколза. А Ренат Мингалей все-таки говорил о некоторых проблемах своей команды. Значит, все-таки не просто так мы говорили о них. И снова удар, снова вратарь в деле. На этот раз бил 17-й номер, это... А... Михаил Да, так точно. Ну, вот пытаются они довести мяч уже до ворот сборной Института управления экономики и финансов, но что-то не удается. Уже снова удар. по-моему, бьют по воротам. Снова удар и снова не точно. Начинается атака экономистов. Капитан команды ее разгоняет в самом зародыше. Перепасовочка с флангом обратно в центр. Снова на фланг и теперь снова в центр, но продавливает, продавливает. Вот был нормальный, но, вы для сборной эконома защита Института физики наконец-таки проснулась и начала тормозить такие атаки. Петр Чех в игре. Мингалеев. Сисев. сейчас почти практически в подкате а, действовал игрок а вот за институтом физики пол Колс. когда же уже дойдет мяч до ворот сборной института управления экономики и финансов я надеюсь то что уже скоро по продавливаются экономисты, продавливают экономисты но вместе с тем Атаку. И он валится сам. Но не до конца эта контратака дошла. Свалили с ног Вячеслава Явенко. Но это были очень удачные действия Антона Тимохина, капитана команды «Эконома». Мне подкат этот даже с эстетической точки зрения очень понравился. Да, но Было чисто сыграно угловой. в мяч. Мяч уходит на угловой, Мингалеев у мяча. Посмотрим, как он сможет его разыграть. Удар, по-моему, не шел в створ, но голкипер решил перестраховаться и все-таки а, перевел этот мяч на угловой. Смотрим угловой под номером 2. Удар просто по ногам был. Игрок сборной упро... эконом... управления экономики и финансов. И в очередной раз мяч разыгрывает институт физики. Но сейчас можно заметить, что физики позиционной атаки перешли весь, все начало второго тайма мяч держит под собственным контролем Пол Сколд сейчас за центральной линией поля и отличный перехват демонстрирует обводочка, но к сожалению неудача. Да, жаль, они его в коробочку можно сказать. Действительно, сегодня поддержка есть, по-моему, только у института управления экономики и финансов. Очень жаль то, что мы не слышим институт физики, институт физики. Физфак и так далее и тому подобное. Все кричалки, которые а, есть у этой, можно сказать, ну реально мощной сборной Казанского федерального университета. Напомню, последний свой матч на Кубке Ректора они выиграли со счетом 4-0 а, у Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Тогда игра шла только в одни ворота. Так, по ходу, и здесь. Мог быть счет 3-0, мог быть. И мог, мог Халиков Артур забивать гол под номером 2 лично для себя, но, к сожалению, в створ ворот не попал. Еще один опасный момент в копилочку сборной экономистов. Олег Батьков начинает разгонять свою атаку, переводит на противоположный фланг, снова перевод на противоположный фланг, гоняют они защитников соперника туда-сюда, и появляется свободная зона, можно бить! Не попадает снова не попадает скорворот и в видел как они нашли эту э, можно сказать лазейку щелочку нашел да это было вполне себе неплохо была очень классная зрячая передача и но к сожалению правда, да, да, если бы он принял и где-то вот Сделал один шаг и потом и ударил. А был бы гол. Я думаю, в таком, случае его... Думаю, в таком случае его могли накрыть а, уже защитники. Но все равно обработать он тоже не успел. Мяч с ауто разводим. Сейчас экономисты будут, скорее всего, выполнять удар. И мяч отлетает от защитника, практически попадая в одну из наших камер. Денис Давыдов делает хорошую передачу игрокам сборной эконома, чтобы мяч, э, матч шел еще быстрее. Неудачная атака, точнее неудачная... Неуд... Закидушечка. Да, неудачная закидушечка. Хотели они как-то разогнать эту атаку, но слишком сильно была э, отдана передача на на ход игрокам сборной института управления экономикой и финансов. Мяч будет выводиться сейчас из аута. Ну, как думаешь, будет гол-то в итоге нет у сборной физиков? Я думаю, что физики найдут все-таки свой момент, но до этого момента экономисты забьют еще один, а может быть и два. И вот сейчас вполне можно было забивать. Я думаю, что вратаря уже можно назвать очень надежным. А ворота института физики, я напом... института управления экономики и финансов, я напомню, защищает и Диатуллин Ислам. У него все очень хорошо получается сегодня. Боюсь сглазить. Да, хотя не, я думаю, можно сглазить, чтобы у нас игра пошла как-то подинамичнее. В третью главу уже разводят игроки сборной физики. Вот... И сейчас мяч в штангу попадает и снова во вратаря. Мяч залетел бы на ворота Института управления экономикой и финансов. И как бы было бы им обидно, когда они пропускают такой... Можно сказать, подлый гол, который смог закраться в ту щель, которую не смогли закрыть игроки защиты сборной экономики. Ну а вратарю, я так понимаю, досталось, потому что он корчится от боли вратарю института экономики. Но я думаю, что он все-таки с этим справится. Просто немножечко сбил дыхание. Игру останавливать никто из-за этого, к сожалению, не будет. Мы продолжаем. Мяч выводится из аута. Сейчас посмотрим, как будет дальше развиваться события в этом матче. Пока счет 2-0 держится. Сейчас может быть уже 3-0. Но нет, 3-0 не будет. Передача, к сожалению, не нашла а, кого-то из собственной команды. Просто вылетела за пределы поля. Свисток. Видимо, как-то неправильно разыгран был аут. Перехват. Но ну что же... Нет, мяч доигрыши, вышел. Доиграют. Что нравится в сборной Института управления экономикой и финансов, они доигрывают все моменты. Друг... Даже если они не успевают к мячу, они все равно бегут к нему. Чего нельзя сказать о сборной институте физ... Института физики? Но тут скорее физики выступают на опыте и больше понимают, куда, наверное, полетит мяч. А экономисты на желании несутся за абсолютно каждым. Ну, желание пока берет свое, счет 2-0. Желание пока берет свое, и фанаты сборной эконома в очередной раз просыпаются, начинают поддерживать свою команду. Неприятное столкновение сейчас между а, Булатом Шафигулиным и Владиславом Каплуновым Не смогли они там разве разминуться, и в итоге ноги перекусили так, что ударили друг друга. Наверное, это было больно. Да, до сих пор э, Влад продолжает опускаться и хромать. Думаю, его заменят. Да, прямо сейчас его заменили. Ну, к счастью, в мини-футболе э, количество замен не ограничено. По-моему, сейчас вратарь находился с мячом в руках за пределами штрафной площади. И за это можно было его наказывать. Но судья, к сожалению, этого не заметил. Хотя, в принципе, в таком случае мы бы получили... Ой-ой-ой! Это, блин, самый шикарный гол сегодняшнего матча. По-другому его не назвать. Удар в дальнюю Такие не берутся, даже на маленьких мини-футбольных воротах. Такой забрать было невозможно. И сейчас, можно сказать, в нашем матче появляется интрига, как бы не посыпалась сборная «Эконома». Сейчас посмотрим, а Вячеслав Павенко записал гол на свой счет. Мингалиев. Он, он играл мяч. Непонятно, непонятно, что судейство. Судьи второй и третьей категории обслуживают этот матч, я напомню. Это Владислав Зияздинов и Виктор Морозкин. Жалко то, что у нас нет э, системы видеоповторов, которая помогла бы судьям разобрать некоторые моменты, как, например, с Энатом Ингалеевым. С нашей позиции ну казалось, то, что игра была чисто в мяч. И ну... Костисов сейчас мог сравнять счет, но, вы его зажали в коробку и не смогли ничего сделать. Дальше игроки сборной физики. Я думаю, что у нашего зрителя есть система видеоповторов, и поэтому он этим выгодно отличается от судей сегодняшнего матча. Это да, это абсолютно верно. И передача на судью. Как он шикарно сейчас сыграл пяточкой, показал, кто здесь сейчас, мастер. Сейчас главный институту физики не давать институту экономики разрядить игру, разрядить обстановку, чтобы... Игроки могли успокоиться. Я думаю, на кураже Институт физики сможет забить второй гол, как, например, это сейчас могло бы было быть. Но, увы, нет. Счет так и остается. 2-1. Нелюбимый счет Фабио Капелло, прошлого тренера сборной России по футболу. Позапрошлого. Смотри, что он делает. Да, это был очень шикарный подкат, который остановил опасную атаку соперника. Сейчас мяч с аута будет разводиться. Ой-ой-ой! Вот плюшка просто... Какая плюшка влетает в ворота Института управления экономики и финансов и сейчас, забил, можно сказать, вырывает пальму первенства, лидерства, как фото можно это назвать, Физики. И я думаю, сейчас экономистам надо брать тайм-аут, либо как-то а, прижимать свою игру и собираться. Собираться, потому что команда явно начинает сыпаться. Более опытные физики сейчас могут взять верх просто за счет своего опыта и класса, ведь соперник немного подавлен. Да, я думаю, и не немного. Да, вот мы сейчас видели, Рамиль Загиров на нервах уже просто не смог отдать э, мяч в штрафную площадь и выкатил его сейчас за лицевую сторону. И тем временем сборная института физики не собирается останавливаться. Матвей Ромашкин пытался забрать этот мяч, но, вы у него не получилось. Посмотрим, что будет дальше. Пытается успокоить, можно сказать, игру а, сборной Института управления экономики и финансов. Лучше бы они этого, конечно, не делали, потому что а, такая суета сразу на поле становится. Вот, ребята просто уже почему-то боятся а, идти вперед. Хорошая сейчас была передача на параллельный фланг. И удар уходит в Аут. И удар идет в Дениса Давыдова. А надо было все-таки в ворота. Да. Удар был Сейчас в створ удар. Дениса Давыдова. Посмотрим, как канал сможет разыграть этот мяч. Удар по воротам не точно. Мяч перелетает. В створку ворота Института физики. Знаешь, вот э, сейчас экономисты начинают действовать примерно так же, как физики в первом тайме. Они э, имеют некоторое количество владения мечом, но не знают, что с этим самым мечом делать. И лупят просто выше, правее, левее, но никак не в створ ворот. Здесь хотя бы лупят. В первом э, тайме мы не могли видеть такое, -то, что суд физики лупил прям по воротам. Там Нет, но ну, а, определенные был опасных, удары были. Но, увы, это было уже понятно, то, что гола не будет. И Михаил Сесёв сейчас был с мячом, мог развить атаку по левому флангу. вы у него это не получается. Защитники его останавливают моментально. Посмотрим, как разыграют игроки сборной структуры управления экономики и финансов этот мяч. Возвращают его а, в зону защиты. Не показался ли, кто-то там начал кричать из снимка. А, я думаю, это был гип-гип. А -а -а -а. Неудачный перевод был. Сейчас физики берут тайм-аут. Я думаю, тренер хочет, чтобы его команда дожала соперника и оформила в этом матче волевую победу. Но я думаю, да или иная победа, победа любой из команд сегодня, можно назвать ее волевой, потому что матч... 20 секунд нас остается до конца... Времени до конца Сейчас Поэтому, друзья, физики уже 20, практически легли на паркет Тренерам что-то объясняет на доске какую-то Втирает им какую-то тактику и Ну и, а конечно, экономистам нужно все-таки собраться более, команды, более в моральном плане, в чем в плане и тактическом и Попить очень водички, очень собраться и силами ну и не давать физикам так легко проходить собственную оборону. В принципе, у нас получаются достаточно зеркальные таймы. То есть первый был целиком от эгидой Института управления экономики и финансов. Сейчас же на соперника очень сильно давят физики. Ну и, соответственно, в первом тайме 2-0 вели одни, а во втором тайме 2-0 повели другие. Суммарный счет, напоминаю вам, 2-2. Ну что ж, надеемся. Еще раз в маленьком тайм -ауте. Тренеры своих сборных сумели достучаться, достучаться до своих ребят. Посмотрим, что будет дальше. Посмотрим, что будет в последнем отрезке этой игры. Хотя я думаю то, что не последний. Вот было бы очень реально интересно посмотреть на серию пенальти. Удар по трибунам. Ренат Неразудинов. Решил пробить именно по трибунам, а не по, э, по воротам института физики. Не дает Мингалеву нормально принять мяч, его уроняют рядом со штрафной площадью. Слава богу, то что это не штрафной. А, у меня сложилось плотное ощущение, что это был нырок, потому что ну и судья показал просто вставай. Слишком уж легко а, футболист принял горизонтальное положение. Сейчас атака экономистов позиционная, пока не знают, как и куда проходить. Но вот сейчас, может быть, более-менее опасно. Нет, мяч уходит в аут снова. Увы ах, сборная эконома почему-то сейчас не может нормально дойти до ворот сборной института физики и забить третий и, можно сказать, наверное, решающий гол в этой игре. Или могут? Нет, Ну не вот могут. сейчас, сейчас... Не так была, конечно, подставлена нога. Надо было завершать, бросать в ближний угол. Но, к сожалению, мяч э, попадает прямо в вратарё. Судья свистит, это фол. И фол в достаточной близости от ворот соперника. Я думаю, будет прямой удар. И удар достаточно опасный. Посмотрим, со штрафных мы еще удары не наблюдали. Обычно разыгровочки. Михаил Сесев у мяча. Он будет либо подавать, либо бить. Я надеюсь, то, что последует хороший, мощный удар. Или же разыгровочка, которая здесь у нас уже вырисовывается между... На второго номера сейчас да. пойдет передача. Ну, конечно Делай же, дубль! К сожалению, снова не точно. Но мощно, как и в предыдущий раз. Вячеслав Явенко мог делать уже дубль для своей статистики и 3-2 для своей команды. Но, увы, не удалось. Мяч ушел выше ворот нападение института управления экономики и финансов Разыгрывают они удар и и олег батьков не попадает створ ворот мяч как надо не лег ему на стопу к сожалению не покидает не пределы поля нормально даже ударить по мячу и он улетел в абсолютно другую сторону от ворот но мы продолжаем расстреливать трибуны и овенки все с мячом Защитники грамотно действуют. пытался сзади мяч, не получилось. Здесь все-таки явный фол, толчок в спину. Да. Ну, заметно стало, что сила у команды поубавилась, но желание только прибавляется. Институт управления экономики и финансов в очередной раз проверил, на месте ли вратарь или нет. У сборной института физики вратарь на месте, но сейчас надо уже проверять, на месте ли вратарь сборной э эконома. Почти на месте, можно сказать. Ну, такие мечи вратарь, конечно, обязан был брать. Сейчас отскок неприятный, и мяч уходит на угловой. Сугуба ошибка вратаря. Просто уже хватал твой любимый полускулс игрока сборной «Эконома». Так что будет просто разыгрывать этот мяч. Хорошая разыгровка, но вратарь на месте, он парирует эту угрозу до своих ворот. Я думаю, сейчас надо было все-таки 23-му номеру делать передачу, но он почему-то либо не попал по мячу как следует, либо решил ударить, и ближний угол вратарь, конечно же, держит Олег Батьков с мячом. Решил пробить, но да, тут были получилось. ноги соперника. Просто не получается у сборной экономы сейчас довести свои атаки до конца, до взятия ворот. У меня складывается почему-то, Ром, плотное ощущение, что мы именно с таким счетом и закончим. Я тоже так думаю, Александр, что матч закончится в основное время со счетом 2-2, и мы будем наблюдать за а, серией пенальти. Но лично я ни разу не против, обожаю серии пенальти. Я полностью с тобой согласен. Все прекрасно знают, то, что серия пенальти – это как лотерея. Получится, не получится. И О, также ого, накал страстей. Если... Ого, Если... А, вратарь смог отбить мяч, то он герой. Если не смог, ну, увы. Ничего они... страшного да. не произошло. Вратарь не обязан все-таки этим заниматься. Если у него получилось, он молодец. Не получилось, но ну, значит, удар был очень хороший, скорее всего. Да, а вот если не забивают а, игроки, то, увы, не могут. Вот сейчас опасная атака могла бы быть. И контратака опасная тоже могла бы быть, но все, прервана. Защита сегодня у обеих команд все-таки несколько сильнее, чем нападение. Что, в принципе, логично. Да, абсолютно верно, Александр. Михаил Сесев пытается как-то разыграть этот мяч на на Мингалеева. И говорят то, что последняя минута второго тайма. Ой-ой-ой, за это можно дать... За это можно а дать не считаю. только желтую карточку, было сыграно явно грубо и явно с намерением да. сыграть грубо. Ренат Эрзуддинов, обладатель первой желтой карточки в сегодняшнем матче. Я думаю, последний, потому что матч все-таки а, собирается уже заканчиваться. Да, свалил он на Матвее Ромашкине. Очень грубый фол был. Осталось 30 секунд, сейчас Олег Бочков пытается разогнать последнюю атаку своей команды. Нет! Физики побегут! Нет, нет, не атака удар. остановлена. Не я думаю, удар. это самая последняя атака я, в этом я матче. Думаю, я думаю, то, что нет, то, что сейчас физики смогут разыграть этот мяч. Вот, например, на Мингалеева. Мяч доходит до штрафной зоны, он уже был в этой штрафной зоне, но, увы, гола не было. Все. А финальный свисток. Ну, конечно, нас ждет закончил, серия у нас пенальти. У у этому у матчу, друзья. Сегодня команду. было очень жарко и нельзя назвать, что какая-то из команд была достойна победы ну, больше, ж, друзья, чем команда вот, соперника. Вот Сегодня мы видели очень ровный и равный матч. Времени. Абсолютно верно, Александр. Но сейчас мы пенальти. увидим с тобой, наверное, абсолютно ровную серию пенальти. Посмотрим, насколько долго она продлится и как быстро смогут взять победу игроки той или иной команды. Рома, я предлагаю тебе пари. А, давай. На кого ты поставишь в этой серии пенальти? На сборную физиков и отдельно на. А, сейчас точно скажу на Вячеслава Рябенко. Рената Мингалеева вот хорошо. Ряда, хорошо, хорошо, тогда я буду болеть Персонально за а, Олега Батькова, ну и за целом всю сборную Института управления экономики и финансов В целом мне очень понравился их вратарь а в первом тайме, во втором тайме было, конечно, определенное количество ляпов, за которые нужно, важно Друзья, исправляться. Команды, и сейчас самое время, чтобы сделать это, чтобы принести победу своему институту, победу в суперкубке Казанского федерального университета по мини-футболу. Сейчас бросают монетку, команды определяют, кто будет бить первым и в какие ворота мы будем бить. Просят замену трибуны, как я понимаю. Трибуны просят заменить их, я так понимаю. Да. Будут бить с левой стороны от наших телекамер. Что очень хорошо, по сути, нам с нашей позиции очень хорошо будет видно за ударами. Располагаются команды на центральной линии. Сейчас мы поймем с вами, кто будет... Первым бить, а кто первым, соответственно, отбивать. Да, я вижу то, что у сборной института физики появляется Давид Дехея, насколько я понял. Да, Зеленый. такой рыжий Давид Дехея, который сегодня... На поле так и не появился и не появится, судя по всему, потому что вратарь у нас на серии пенальти все те же самые. И первыми будут бить экономисты. К мячу подходит Антон Тимохин, капитан команды. Далее ему будет Владимир Гиздатов, номер 77, он же и Петр Ча. Ну что ж, посмотрим. Итак, первый удар. Давай просто помолчим. Просто помолчим, посмотрим. Шикарно, шикарно в нижний угол без шансов абсолютно для вратаря. Удар бильярдный, что называется. Мечутман страшная Михаил Вячеслав Иовенко против него Ислам Идиатуллин. Посмотрим, посмотрим, смотрим, посмотрим. посмотрим. Да. Какой длинный разбег. Очень большой разбег берет Вячеслав Явенко Удар по воротам. Штанга. Ай-яй-яй. Это сада, как так. И вратарь абсолютно был неудел. Он решил прыгать в противоположный угол. Штанга, которая двигает ворота с места. Очень мощный удар, который обязан был завершаться голом. Сейчас... К мячу Владимир, подходит. Владимир Гиздатов должен просто решать. Он должен парировать эту угрозу для своих ворот. Каплунов Владислав, номер 55, будет выполнять удар. Все сконцентрированы, весь стадион молчит, помолчим и мы. Гол! Да. Это снова гол! Два гола уже есть на счету сборной. Институт управления экономики и финансов и еще ни одного со стороны института физики Михаил Сисев, капитан команды, подходит к мячу. Он сейчас... будет выполнять следующий стандарт. Сейчас самое время забивать, иначе команда будет проигрывать уже 2-0. И это, похоже, будет страшно. Да. Разбег, Разбег. Удар. удар. Штанга! Снова мяч попадает в штангу. Счет 2-0. Если сейчас Олег Батьков забивает, то матч заканчивается со счетом 5-2. Я, пожалуй, скрещу все пальцы на всех руках и на ногах за Олега персонально. Решающий удар. Стадион практически целиком сохраняет молчание. Удар! Гол! Да! 3-0! Отлично! Матч завершен, победу в нем одерживает... Сборная Института управления экономики и финансов. Они обладатели Суперкубка КФУ по мини-футболу. Самое главное, Александр. Спорная эконома. Это первые обладатели первого розыгрыша суперкубок Казанского федерального университета. Действительно, был очень хороший матч. И очень хорошо, то что первый матч завершился именно на серии пенальти. Это было очень интересно наблюдать. Сейчас команды пожимают друг другу руки, но мысленно, Друзья, мысленно экономисты уже где-то в кафе, где-то отмечают победу, и, потому да. что это был России, очень и жаркий и, и очень трудный да. матч, в котором победа досталась ужасно нелегко. Я поздравляю экономистов, ну а физиков. Призываю не расстраиваться, у них все впереди. Команда очень добротная, сыгранная, и у них будет еще абсолютно все. Ну а сейчас мы передаем слово нашему корреспонденту Денису Давыдову. У него на бровке сейчас Владимир Двоеносов, заведующий кафедрой. Яркий спортивный праздник, праздник футбола. Это действительно вот уже в историю вошел этот матч. Первый на суперкубок значит, между сборными Института физики, управления экономики и финансов. Но сама игра показала равенство команд. И только серия пенальти определила победителя. этого говорит, на кале борьбы, накале страстей, действительно по-настоящему праздник футбола. Ну а культурная программа у нас, как всегда, изумительная. Очень хорошие номера показательные, девушки показали отделение аэробики спортивной. Ну, я считаю, что праздник спорта сегодня у нас удался. Да, и как вы уже видели, сегодняшний матч был первый в рамке Суперкубка Казанского Федерального университета И планируется ли сделать изобретение традиционным? Да, конечно. То есть яркое такое зрелище спортивное. Действительно, футбол эмоциональный, захватывает, как болели болельщики. То есть был ажиотаж и на трибунах. В общем, действительно, это праздник, и это надо продолжать. И на большом деле победили на одобрее мероприятия братского более больших соревнований. Сегодня мини-футбол планируется еще в течение этого года, ну и до конца декабря провести какое-то подобное мероприятие здесь в здании. Да, мы продолжаем. Это серия спортивных мероприятий, посвященных дню рождения университета. И 13 декабря в Униксе у нас пройдет э, турнир по баскетболу между сотрудниками, преподавателями и студентами нашего университета. Мы тоже приглашаем всех. Будет яркое зрелище, надеюсь, и такая же бескомпромиссная борьба. Ну а мы продолжаем прямой эфир, друзья. Прямо сейчас на площадке выступает Brave Soul Group, сборная команда по хип-попу Казанского федерального университета, руководители Гульвара Махатана, Мартиросян и Анастасия Годунова. На их фоне я предлагаю подвести итоги сегодняшнего матча, Александр. Ну а что тут подводить? канал чемпион эконом чемпиона они доказали это смогли доказать то, что глаголят уже несколько лет в Казанском федеральном университете, то, что сборная эконома это чемпион Казанского федерального университета. Ну а дальше они будут, скорее всего, чемпионами Татарстана, чемпионами России и так далее. Почему? Ну а почему бы и нет? И мы посмотрим, может быть, вместо Египта в группе А на чемпионате мира будет выступать сборная эконома. Да, было бы неплохо. Было бы неплохо, ты представляешь матч в Питере, сборная России против сборной экономы. Да, есть 65 тысяч зрителей, и мы с тобой комментируем эту игру. Давай перестанем фантазировать, поздравим еще раз с победой Институт Управления экономики и финансов. Вот они сейчас подходят. А центру поля. Я знаю, что Саша представляет, насколько тяжело сейчас объявлять, кто победитель в этом матче ведущему сегодняшней встрече, это Юрий Зонину. Потому что всем известно то, что Юра Зонин это выпускник института физики, поэтому он чуть ближе к своим тыф стал. Ну, а мы с тобой здесь а, не так м, заинтересованы в победе той или иной команды, мы были более не беспристрастны, поэтому мы рады были бы и за тех, и за других. Ну а сейчас у нас, друзья, будет церемония награждения, где будут объявлены лучшие игроки сегодняшней встречи, а также будет вручен супер Казанского федерального университета. Рядом с Юрой Зонином стоят Владимир Двоеносов и Алексей Ливанов. И сейчас объявляют лучшего игрока. Лучший игрок со стороны сборной физики Михаил Сисев, номер 17, капитан команды команда у нас да? так точно он капитан сборной института физики да. ну и лучше в составе победителя объявляют олега батькова я лично очень горд за него и рад я поздравляю Олега с этой персональной наградой. Последний пенальти в этой встрече, если я не ошибаюсь, это же был он, это Олег Батьков. Ну и, соответственно, второй гол. Второй гол Олег забивал за свою команду также. Да. Ну а теперь серебряные медали и тортик за второе место в данной встрече, ну то есть за... Под поражение не хочется гореть, конечно. За упущенную возможность стать чемпионами, можно так сказать, награждается. А, нет, сразу с золотых медалей решили начать. Антон Тимохин получает торт Владимир Владимира Войносова. Вот, вот такой вот сладкий кубок получает. А победитель сегодняшнего матча. Я думаю, то, что до самого кубка мы тоже дойдем. В трансляции я его сам видел. И к нам приходит второй тортик, который получит команда Института Физики. И, кстати, тортики-то эти не отличаются, по-моему. По крайней мере, зрительно они очень похожи и размером, и цветами. Так что, и вот так, первая медалька падает на шею. Капитан сборной Института физики. Да, ну а сейчас мы видим то, что серебряными медалями, медалями награждает а, начальник отдела из культурно-массовой спортивной работы Казанского федерального университета. Постоянный гость программы ⁇ Неделя спорта ⁇ наш очень хороший друг Алексей Ливанов. Он а, награждает серебряными медалями игроков сборной Института физики. Как же приятно, наверное, получать первому номеру Института физики, а именно... Владиславу Ошмяко эту медаль, когда он сидел на банке всю игру. Ну, получается вся команда, побеждает или проиграет тоже вся команда. Итак, второе место в этой встрече Институт физики. Скоро мы сейчас дойдем до победителей сегодняшнего матча, а именно до сборной Института управления экономики и финансов. Вот мы видим около Юра стоит прекрасная девушка с кубком. А кубок очень сильно похож на кубок чемпионов мира, если да, я не, не ошибаюсь. Кстати, да, друзья, он очень похож на тот кубок, который выручается чемпиону мира по футболу, который в этом году будет проходить у нас. Давай еще раз объявим состав победителей сегодняшнего матча. Я в воротах номер один Иди... Ислам Идиатуллин. Номер 17. Антон Тимохин, капитан команды. Номер 37 Артур Халиков. Номер 55. Владислав Каплунов. Номер пятый. Сардор Пирназаров. Номер 23. Рамиль Загиров. А номер 97. Лучший игрок. Встречи по у эконома. Олег Ватько. Также номер 19, Пуркат Кадияров. Номер семьдесят седьмой – Рамиль Шеймуратов. Ну и двадцать второй номер – Иразудинов Ренат. Главный тренер команды, это главный тренер нашей сборной КФУ по футболу – Руслан Юнусов. Сейчас Юрий Зонин объявляет еще раз снова, кто стал обладателем Кубка, и он вручается команде. Они сейчас будут его поднимать и громко делать «ВАВ». Ваши аплодисменты! Мы аплодируем Института управления экономикой и финансов за такую красивую игру. Мы аплодируем Институту физики за то, что они во втором тайме смогли отыграть то преимущество, которое нарастил Институт управления экономики и финансов И то, что они подарили нам серию пенальти Ну а сейчас общекомандное а, Общесоперническое даже фото Вместе с кубком, который стал посередине Блин, это очень красиво Согласен, очень красиво я надеюсь, друзья, то, что Такие матчи мы будем наблюдать регулярно А особенно в этом месяце Обязательно хотелось бы увидеть такой матч в рамках нового розыгрыша Кубка Ректора, который пройдет в конце декабря в спортивном комплексе Уникс. Финальная часть будет проходить там. Отборочная часть, по-моему, будет проходить, если не ошибаюсь, в Устане. Мы будем следить за этим турниром. И также мы будем следить за остальными матчами Казанского федерального университета, также и за другими сборными Казанского федерального университета. Все вы это сможете видеть в программе Неделя спорта, друзья, которые будут у нас выходить. Во вторник. Ну что ж. На этом наш матч подошел к концу. Большое еще раз спасибо всем командам. Большое спасибо вам, зрители, то, что вы досмотрели этот матч до конца. Для вас сработала съемочная группа Телеканал Универ и пара комментаторов Роман Полинсков и Александр Дептяров. Саша, попрощайся, и Спасибо вам! Спасибо каждому зрителю, что смотрел этот определенно ярчайший и интереснейший матч. Ну и, конечно же, ждите. Скоро мы снова придем. Да. Ждите. Скоро будем в эфире, друзья. Оставайтесь с нами. Смотрите телеканал невер Роман Полинсков, Александр Викторович. Великолепно для вас эту трансляцию. Большое спасибо за внимание. Пока-пока.